Переступите через этот порог, и вы окажетесь в абсолютно другой вселенной. Эти двери открыты для всех. Но прежде чем войти сюда, оставьте за плечами все свои мысленные ограничения. Размышления, заботы, сомнения. На ринге им нет места. Чем легче будет ваша ноша, тем свободнее вы будете. Потому что в этих стенах действуют иные правила. Здесь все обретает другую форму. Настроение, взгляды, звуки. На ринге вы становитесь совершенно новой личностью. Здесь мы растем, создаем, настраиваемся физически и психологически. Мы преодолеваем свои границы. Мы взлетаем, падаем, снова встаем, принимаем удары и раздаем их. И каждое усилие, которое мы прилагаем, делает из нас тех, кто мы есть на самом деле. Но этот результат дается непросто. Это значит, что мы должны ставить себя под сомнение. Что мы вправе испытывать страх то нам постоянно надо работать над уверенностью в своих силах. Упорная работа, тренировки, нагрузка до пота – бесспорная составляющая успеха. Но ими дело не ограничивается. Чтобы преуспеть, нужно запастись смелостью. Быть готовым стать, когда ты лежишь. Готов. Это и есть настоящий урок. Я рад всем. Не важно, кто заходит в эту дверь. Для меня важно то, какими вы из нее выйдете. Я, как никто другой, знаю, что боксер, который выходит отсюда, ни в чем не похож на зашедшего впервые человека. Его удар сильнее. Его удар реактивнее. Его удар увереннее.